Новый год будет, но не такой, как вы привыкли. Так, во-первых, не удивляйтесь тому, что на мне выключена гирлянда и шапка Деда Мороза. Это я у Деда Мороза украл? Шапку. А, а гирлянду я у него с елки украл. В принципе, ой, ну в принципе, да, не важно. А, Новый год будет, но не такой, как вы привыкли. Я захватил Деда Мороза, и теперь вы мне будете давать подарки. А я вам ничего давать не буду, потому что я вам ничего не должен. Вы мне должны подарки, потому что я вам постоянно носил подарки. И не важно, что это не я, а Дед Морозы, я его захватил. Если я захватил Деда Мороза, значит я Дед Мороз. Значит, вы э, э, должны мне давать подарки. Вам понятно?